Здравствуйте. Доброе и бодрое утро! С вами Ольга Дмитриева. И Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Новый день с нами. Начинайте. И, естественно, сегодня вы увидите много нового и интересного. Итак, дорожные работы, замену асфальта и ремонт эстакады обсудили на совещании в администрации муниципалитета. Дороги под контролем. Глава округа Андрей Иванов проверил работы по нанесению разметки на Можайском шоссе. Школьное питание. Андрей Иванов провел совещание по вопросам развития проекта «Доброе кафе». Памятный турнир. На стадионе «Солнечный» детские команды Подмосковья сыграли в футбол. 18 мая 1703 года считается датой основания Балтийского флота. Именно в этот день русский отряд одержал победу над кораблями шведской эскадры вице-адмирала Нумерса. Победа заставила шведское командование отвезти эскадру и навсегда оставить у Синевы. Россия овладела всем течением реки и получила выход в Финский залив. А все участники того боя получили специальные медали. На одной ее стране был портрет Петра I, а на другой – фрагмент боя и надпись «Незабываемое бывает» – 1703. Чем еще запомнился этот день в истории, смотрите далее. 18 мая 1704 года был заложен кроншлот, форт Кронштадта, а в 1724 году в этот день состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I. Через 56 лет 18 мая 1780 года Екатерина II специальным рескриптом окончательно утвердила герб Санкт-Петербурга. В Красном поле два серебряных якоря, положенных крестом, и на них золотой скипетр. В этот день в 1804 году Наполеона провозгласили императором Франции. А 18 мая 1927 года произошел весьма интересный случай. Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд. Спустя 31 год, 18 мая 1958 года, советский фильм «Летят журавли» получил золотую пальмовую ветвь на один Тамканском кинофестивале. 18 мая – Международный день музеев. Он празднуется во всем мире с 1977 года. В этот день музеи открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно и показывают посетителям новые экспонаты и выставочные залы. Также сегодня Всемирный день скандинавской ходьбы. В России его отмечают с 2015 года. Это профессиональный праздник всех ценителей здорового и активного образа жизни. А еще сегодня отмечают день рождения майского жука.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 18 мая 1048 года в Нишапуре в семье Палаточника родился персидский поэт, математик, астроном и философ Амар Хаям. Уже в возрасте 8 лет он знал Коран по памяти, занимался изучением математики, астрономии и философии. Хаям блестяще окончил курс по мусульманскому праву и медицине, получив квалификацию врача. Также в этот день в 1868 году в царском селе родился Николай Александрович Романов, будущий российский император Николай по традиции он получил домашнее образование, соответствующее курсу гимназии и служил младшим офицером Преображенского полка. В 1892 году был произведен в полковнике. День рождения сегодня отмечают китайский актер и сценарист Чоу Юньфат и российская актриса Ольга Ломоносова. И к новостям округа. На совещании в администрации муниципалитета обсудили такие вопросы, как замена асфальта на Можайском шоссе, ремонт эстакады, нанесение разметки и многие другие. По ключевым вопросам с докладом выступил директор управления дорожного хозяйства и капитального строительства Сергей Батушенко. Репортаж нашего корреспондента. В Подмосковье полным ходом идут работы по ямочному и текущему ремонту дорог общего пользования.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 В рамках строительного контроля у нас э, осуществляется контроль качества э, значит, уже устроенного покрытия. Э, у нас с помощью системы СКПД в автоматическом режиме, без участия э, человека, без влияния человека, назначаются места отбора проб, кернов непосредственно, готового асфальтобетонного покрытия. Э, и также с помощью этой же системы, с использованием видеозаписи и так далее, отбираются эти пробы и потом...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 Станислав Трифонов, Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Глава муниципалитета Андрей Иванов выехал на место проведения дорожных работ. Специалисты сейчас наносят разметку на Можайском шоссе, при этом используют отечественную технику. Екатерина Крамер с подробностями.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 и к новостям региона. Около 200 мест отдыха у воды необходимо проконтролировать сотрудникам ГУСТ Подмосковья. Это пляжи и зоны отдыха у воды. Нужно оценить качество уборки и покоса травы, элементов благоустройства, урн и контейнерных площадок. Мониторинг проводят ежегодно, начиная с мая и до конца летнего сезона. В прошлом году они проверили почти 2000 объектов. С другими новостями региона познакомимся прямо сейчас. Подмосковный Комлесхоз напомнил жителям области, что не нужно трогать выпавших из гнезда птенцов. Они сейчас только учатся летать, поэтому часто оказываются на земле. Специалисты призывают не трогать малышей руками. Можно аккуратно посадить птицу на нижнюю ветку дерева, предварительно надев на руки плотную ткань. Забирать птенца домой тоже не нужно. Подмосковье построят животноводческий комплекс, где будут разводить лошадей пород Тинкер, Тракинская, Уэльский пони и Фрисская. Всего 100 голов. Это позволит развивать племенную базу региона. Комплекс займет 6000 квадратных метров, в проект вложат около 75 миллионов инвестиций. Строительство планируют завершить к осени 2024 года. В Московской области с 2019 года развивается система мониторинга, которая позволит выявлять нарушителей природоохранного законодательства, в том числе в части загрязнения воздуха. Она состоит из стационарных постов и передвижных лабораторий. В случае выявления нарушений в течение 15 минут они выезжают на место, исследуют предположительный источник выбросов и определяют скорость ветра. Полученные данные используют в работе инспекторы эконадзора. Благодаря данным эко экомониторинга в 2000 в 2022 году удалось ликвидировать более 200 несанкционированных источников выбросов. Вы смотрите программу «Утро на ОТВ». Далее в программе вы увидите... Школьное питание. Андрей Иванов провел совещание по вопросам развития проекта «Доброе кафе». Памятный турнир. На стадионе Солнечной детские команды Подмосковья сыграли в футбол. Про людей наш корреспондент встретился с участником Великой Отечественной войны Николаем Чепуренко и узнал историю его жизни. Глава муниципалитета Андрей Иванов провел совещание по вопросам развития проекта «Доброе кафе». На встрече присутствовали директора школ округа и представители родительского сообщества. Они обсудили качество питания ребят. На данный момент комбинат питания обслуживает все школы муниципалитета, а его работу обеспечивает 481 сотрудник, в том числе 128 поваров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 Идеи по развитию культурной программы «Парка Горького» предлагали пользователи платформы «Город идей». Поступило более тысяч предложений в части экскурсий, лекций и на тему литературы. Один пользователь предложил рассказывать об известных писателях. Первое занятие посвятить Максиму Горькому, имя которого носит эта площадка. О других новостях столицы смотрите далее. Музей славянской письменности слова на ВДНХ отмечает свой день рождения. Жителей и гостей столицы приглашают на мероприятие 24 мая. Посетителям покажут оригиналы азбук, букварей и прописей 19-20 веков. Также все желающие смогут посетить театральную постановку «Сначала было слово», где актеры совместно со зрителями изучат роль слова в различных жизненных ситуациях. В девяти округах столицы откроют 27 площадок для выгула собак. На них организуют газоны и уложат искусственное покрытие, а также установят лавочки и современные тренажеры для питомцев. Все элементы сделают из экологичных материалов. Москва занимает первое место в стране по уровню безопасности дорожного движения. Во многом это заслуга самой развитой и современной в России системы фото видеофиксации Она начала работать в 2012 году. С тех пор количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось, а угонять автомобили стали меньше почти в 14 раз. Камеры работают непрерывно. К новостям округа. На стадионе «Солнечный» состоялся детский футбольный турнир, посвященный 37-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В нем приняли участие 8 команд из Московской области. Екатерина Крамер. с подробностями. 8 команд, отличная погода и, конечно же, спортивный азарт. На стадионе «Солнечный» юные футболисты сразились в игре, посвященной памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. сегодня. Уже второй ежегодный турнир памяти подвига ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы уже его проводим второй раз, и мы надеемся, что данный турнир будет проходить у нас теперь ежегодный, потому что, ну, ведь данные мероприятия они проводятся не для чернобыльцев, они проводятся именно для детей чтобы детям рассказать и показать, что такое Чернобыль, что это за трагедия была. Богдан занимается футболом уже много лет. Последние четыре года регулярно участвует в разных соревнованиях. К такой памятной игре готовился ответственно. На поле выступает в позиции вратаря. Верхом давали, я ловил мяч, прыгал, забирал мяч в руки. Игроки команд были заряжены на победу и активно атаковали. На стадион юных спортсменов пришли поддержать и их родители. Мы сами на такие турниры, а да, таких турниров, я не знаю, сколько лет, пять мы ездили каждые выходные. Угу. Детский турнир – это супер, столько эмоций положительных, угу. такой заряд бодрости для родителей, для детей, вообще да, для всех. И возможность с детьми, с родителями да. побыть. Принять участие в турнире и показать свой профессионализм и азарт в спорте приехали ребята из других городов Подмосковья. У нас четыре команды Одинцовские, две команды у нас из Балашихи, одна команда у нас из Матищ и одна команда у нас Московская. Для всех участников футбольного турнира подготовили награды, а призеры получили золотые, серебряные бронзовые медали и кубки. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Калининградские сотрудники МЧС спасли Аиста. Очевидцы сообщили, что он застрял в опоре освещения федеральной трассы. Прибывшие на место спасатели решили, что без привлечения специальной высотной техники помочь птице не смогут. Тогда на место происшествия приехали сотрудники первой пожарно-спасательной части на автолестнице и спасли птицу. О других новостях России смотрите далее. Все регионы страны, включая новые субъекты, принимают участие в проекте Министерства посвящения Российской Федерации «Педагогические династии России». Истории семей войдут в электронный альманах, который выйдет в свет в завершении года педагога и наставника. Самыми активными участниками проекта стали жители Белгородской, Нижегородской областей и Еврейской автономной области. Среди опубликованных историй есть семьи, лидеры по количеству общего профессионального стажа. У некоторых династий он насчитывает шесть семь столетий и даже тысячелетия. На данный момент информацию о своих династиях на сайт интерактивного проекта направили уже более 600 учительских семей. Прием заявок на участие продлится до 1 июня 2023 года. Исследователи из Тюменского медицинского университета нашли новые виды клещей. Они могут приносить чуму и другие опасные инфекции. Собрали паукообразных в Бурятии и Туве с рукокрылых видов животных. Исследования в этой области будут полезны для борьбы с распространением заболеваний в данных регионах. Ученые раскрыли секрет загадочных пятен у берегов Балтийского моря. Исследования проводили специалисты из разных стран. Загадочные пятна в море наблюдаются уже десятки лет. На спутниковых изображениях они выглядят как закрученные узоры и появляются благодаря ветровым течениям и волнам. Оказывается, причиной их образования – высокая концентрация пыльцы сосен, которая уносится ветром с территории Польши на Балтийском море. Причем концентрация ее увеличивается. Ученые связывают это с изменением Климата. Нашим ветеранам уже за 90. Несмотря на потери и горести, они прожили насыщенную жизнь. По их словам, очень счастливую. Один из них Николай Чепуренко. Он встретился с фашистскими захватчиками в 17 лет. Боролся за победу, а вместе с ней и за свою будущую любовь, семью и счастье.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 Девятый мая, день Победы. Как он у нас далек, как в степи потух, потухшим таял огонек. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Создание географических карт дна Мирового океана имеет огромное значение для проведения климатических прогнозов, обеспечения безопасности подводных судов, укладки подводных кабелей и трубопроводов и многих других целей. На данный момент только 25% карты дна Мирового океана готовы к использованию. Здесь уже отмечено местоположение тысяч глубинных хребтов и более 19 тысяч подводных вулканов. О других новостях мира смотрите в нашей следующей рубрике. Ученые из России, США и Италии представили новый препарат, способный уничтожить ВИЧ в нейронах мозга. Проведенное исследование привлекло внимание медицинского сообщества. Новый препарат способен преодолеть гематоэнцефалический барьер и уничтожить вирус в нейронах мозга, где он обитает, при этом является абсолютно безопасным. Исследования и клинические испытания препарата позволят установить его эффективность и безопасность для пациентов. Ученые из Ельского университета и института Броуда Массачусетского технологического института провели исследование, которое показало, что некоторые фрагменты генетической информации были потеряны в ходе эволюционной истории человека, отличая нас от близких родственников шимпанзе. Выяснилось, что 10 тысяч недостающих фрагментов ДНК, которые присутствуют в геномах других млекопитающих, от мышей до китов, являются общими для всех людей. Это открывает новые горизонты для изучения эволюции человечества и понимания того, как эти недостающие фрагменты ДНК повлияли на развитие нашего вида. Максимальная скорость передачи информации между различными областями мозга достигается в возрасте от 30 до 40 лет. Данное исследование было проведено учеными клиники Майо и их голландскими коллегами, которые измеряли время прохождения сигналов от лобной до теменной кости мозга у 74 участников в возрасте от 4 до 51 года. Это исследование является важным шагом в понимании работы мозга и может быть использовано для разработки новых методов лечения ряда заболеваний. А теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла, ночью около плюс 16. Ветер переменных направлением 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационном выпуске в 20 часов. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции вы можете познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». На этот наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго, удачного рабочего дня и, естественно, хорошего вечера. До свидания.